Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления мясного свиного фарша, который можно использовать в дальнейшем для приготовления макарон по-флотски, картофельных запеканок, тефтелей. И о том, как его приготовить, я вам сейчас расскажу. А для приготовления фарша нам понадобится кусок свинины. У меня это весом 2 килограмма. И из расчета на 1 килограмм мякоти я буду использовать одну среднюю луковицу, одно яйцо, несколько зубчиков чеснока. Так как у меня здесь 2 килограмма, соответственно, я беру все в двойном размере. Также возьмем небольшой кусок белого хлеба или батона, немного молока, соль и черный молотый перец. Так, а для начала хлеб или батон, можно взять черствый, заливаю молоком и даю ему немножечко размякнуть. Так, ну вот, затем мясо мы должны были промыть проточной водой, дать стечь излишком воды, и нарезаем на кусочки, вот которые удобны для вашей мясорубки, так, чтобы они пролезали на небольшие. Вот у меня кусок мякоти с салом, и срезать это я все не буду, это все я буду перекручивать. Вот это сало. Головку лука также нарезаем на несколько частей. Затем приступаем к перекручиванию фарша. Для этого я взяла кастрюлю или можно взять таз. И в процессе перемалывания мяса я буду добавлять туда лук и чеснок. Так, ну вот, мясо, лук и хлеб мы перемололи, затем добавляем сюда яйца, соль и перец. И вымешиваем до однородного состояния, до однородной массы, чтобы все перемешалось. Такую хорошую горсть соли добавляем и перец по вкусу, конечно же. Как правило, такого фарша я готовлю много впрок. И раскладываю его по лоточкам в морозилку, чтобы он всегда был. При удобном случае, когда мне надо что-то приготовить, картофельную запеканку, допустим, блинчики с мясом, литифтери, я достаю эти лоточки с фаршем, размораживаю и готовлю их в этом блюде. Вымешиваем фарш. На ну, мой фарш уже готов. Всем, кому понравился рецепт, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.